Привет, дорогие партнеры, НСПшники, с вами Зайцев Алексей. И сегодня мы с вами поговорим о таких важных вещах, как работать профессионально с продуктами для здоровья. Иногда к нам приходят новички, у которых нет совершенно в этом никакого опыта. У них нет опыта ни в сетевых компаниях, нет опыта не в продажах, нет опыта в каких-то переговорах с разными людьми. И очень часто мы можем ну, иметь некоторые сложности с обучением. Да? И сейчас я хотел бы рассказать о том, какие особенности есть в работе с продуктами для здоровья. Да? Потому что это товары неочевидного спроса. То есть есть, допустим, товары очевидного спроса. Там, хлеб, там, молоко, бензин, расходы на связь, расходы на продукты гигиены. Но есть товары, которые еще пока к людям неполноценно пришли в жизнь. Понятно, что в Европе, в Соединенных Штатах Америки, в Турции, в Японии товары категории БАДов лежат уже в магазинах. Да, и продаются иногда на заправках, рядышком с зажигалками, с шоколадками, там, с батарейками и так, далее, и так далее. Для этого настолько очевидного спроса уже стало во многих странах. Но у нас это еще не настолько очевидно. Поэтому человек может испытывать сложности с их продвижением. Почему? Потому что человек начинает думать, что БАДы нужно продавать. А если человек думает, что БАДы нужно продавать, разумеется, он может ну, как бы начать их продавать. И ничего хорошего из этого не получается. Давайте разберем основные принципы, как сделать так, чтобы в сети правильно продвигались продукты для здоровья. Да? Значит, я делаю для себя пометки и сегодня буду с вами делиться всеми этими пометками. Значит, для тех, кто уже в НСП находится достаточно давно, тех, кто уже побывал на лекциях по питанию нутрициологии, они очень часто для них это товар очевидного спроса и, и относятся к категории там первых, потому что все остальные вещи можно купить. То есть, допустим, например, куда-то улетая на отдых, надолго, человек в первую очередь возьмет с собой чемоданчик с БАДами, вот деньги, потому что шмотки можно купить вот в любой стране, и многие другие вещи тоже можно купить в любой стране. И Но новичок, он, конечно же, не такой. И новичку... Ему еще бы приучиться к тому, что БАДы настолько важны, настолько ну, как бы сильно меняют качество жизни. И здесь, знаете, что самое важное, чтобы человек это ощутил на себе. Потому что не зря же ну, вот люди, которые работают там, в НСП по 10, по 15, некоторые 20 лет, БАДы любят все больше и больше. И они реально видят, насколько эти продукты помогли людям встать на ноги, улучшить самочувствие омолодиться, получить энергию, восстановить там, состояние ЖКТ, то есть, ну, скажем так, оживить жизнь, да? потому что очень часто люди, которые там, находятся в вареном состоянии, они могут и зарабатывать много, но, в общем-то, и удовольствия от жизни не, не, не получается, когда здоровья нет. И наши НСПшники, особенно а те, кто давно, они прям прониклись. И вот наша задача сделать так, чтобы ваш новичок и вы сами тоже прониклись этими продуктами глубоко. Не просто на уровне «это полезно бы», а «это необходимо для того-то». Да? И вот здесь очень важно постепенное ваше и ваших партнеров обучения нюансам, связанным с нутрициологией, с нашими БАДами, рекомендациями по их Кушанью, как правильно их использовать, там, с чем, и так далее, и так далее. Да? Вот, поэтому давайте основные принципы запишем. Значит, первое, к чему нужно приобщить людей, это к полноценному потреблению. Иногда это кажется еще дно, но полноценное потребление – это не две баночки в месяц. Для людей, которые, ну, скажем так, находятся в теме здоровья, многие потребляют 6, 7, 10 баночек в месяц. И от того, что они их потребляют больше, эти витамины почему-то, ну и комплексы с травами почему-то сочетаются, несмотря на то, что во всем, я не знаю, во всем там иногда медицинском сообществе считается, что такие продукты могут быть несочетаемы, что, ну, в принципе, если взять синтетические витамины, синтетические какие-то элементы, они могут действительно между собой не сочетаться друг друга, нейтрализовывать там, и а, бить по почкам. Да? Вот. Органические вещи, да, а НСП использует либо органическое сырье, либо а, сырье дикорастущих растений. Оно прекрасно сочетается между собой, и за 50 лет НСП уже научилась эти продукты сочетать так, чтобы они а, были эффективны от того, что а, они стали вместе. А, то есть это называется эффект синергии, который проверен, доказан а, и так далее, и так далее. Просто многие люди думают, что там э, БАДы – это вот что-то там комплекс какой-то, порция того, порция того, порция того, значит, все это там аккумулировали, запихнули в банку, ее как-то назвали. Нет, это большая, большая тема по разработке это формула, этой формулы, тестированию этой формулы. Это, ну, скажем так, и время, и деньги. То есть это не просто выход в свет нового продукта, а, а бы как не тестируя. То есть это очень серьезный подход. То есть некоторые формулы являются патентованными смесями. Да? То есть это означает, что в этом сочетании а, они наиболее эффективны между собой. Мы часто сталкиваемся с тем, что, например, пятерка наша, баночка, да, более эффективна, чем а, аналогичный продукт, ну, условно аналогичный, например, с триптофаном. С гораздо большей дозировки, но пятерка работает эффективнее, потому что есть комплексы других компонентов которые тоже стоят денег но они очень эффективно усиливают этот продукт итак первое полноценное потребление это вообще важнейший момент потому что человек который начинает потреблять он начинает на себе на своей семье увидеть явные прям явные улучшения самочувствия улучшение здоровья Улучшение качества жизни, улучшенное дыхание, лучше запах тела. Допустим, используя хлорофилл, человек меньше имеет неприятных запахов тела, ну и вообще неприятных запахов, да? То есть, грубо говоря, летом потеет, с него идет вода, а запаха пота неприятного нет. Но я, я уверен, что многие клиенты на спи уже с этим сталкивались, поэтому, пользуясь хлорофиллом, можно меньше пользоваться дезодорантами. То есть это тоже, я считаю, ну, хорошее... Мощная такая поддержка нашим почкам, да, чтобы они справлялись выводить то, что обычный, в обычной жи жизни люди не могут вывести почками и выводят там через потовые железы. Поэтому личное потребление – это суперуверенность в продукте, в том, что он нужен, он лично на мою семью эффективен. Я своим детям его даю, маме даю, сам кушаю. И вот этот момент, он должен быть искренне и когда люди не могут э, ну, как бы искренне говорить о бадах они об этом начинают очень стесняться говорить то есть люди стесняются рассказывать о том в чем действительно не уверены потому что э, в этом случае уже начинают говорить бадов полно разных компаний а чем эти лучше и так далее и так далее а нам гораздо важнее что конкретно делают продукты на спи Сколько там БАДов, какое количество конкуренции – это не имеет никакого вообще значения. Этот конкретный продукт гораздо эффективнее, чем его отсутствие. И человек это должен ощущать, он должен понимать, что этот продукт стоит этих денег, да, что мы не просто э, покупаем витамины, чтобы там, друг на друге заработать. Это, вот этот момент – это как раз проникаемость в жизнь человека уверенности, которая является пунктом номер один, уверенность в продукте. Поэтому чем больше семья потребляет продуктов NНSP, тем лучше. другой вопрос в том, что это не бывает за один день. и это, как правило, происходит там за несколько месяцев. Поэтому, поэтому новички первое время очень много обучаются и, и параллельно проникаются продуктом то есть поэтому обучение в на начальном этапе настолько важно да? плывем дальше значит говорить об этом нормально и не стеснительно. Наша задача научить человека об этом говорить и не стесняться. Э, некоторые стесняются говорить о том, что у меня было до НСП, какие результаты по жизни, и по здоровью, да, и что, э, чем стало лучше с НСП. То есть вот этот момент, он ведь на самом деле очень важный, когда человек э, может смело рассказать, что до этого там, у меня была перхоть, там, неприятный запах изо рта, э, там, запах ног, э, какие-то постоянные газообразования в желудке какие-то проблемы, там кожные какие-то высыпания, то есть были какие-то вещи, которые человеку не нравились явно, и попробовав определенный комплекс продуктов NSP, он получил такой классный эффект, что теперь этого нет. Вот я забыл, когда это было. То есть вот важно, чтобы... Человек не стеснялся об этом рассказывать. Очень часто у людей ну, это считается как бы личной информацией, и люди ей не делятся. Безусловно, если есть какие-то болячки, которыми вы стесняетесь поделиться, и не нужно об этом говорить, вы можете поделиться о реальных результатах, которые помимо этих болячек, скажем так, решились. Да? То есть это важный момент, и надо, чтобы мы могли говорить на эту тему легко, как мы можем говорить о свежем воздухе, об отдыхе, о, о, о магазине, о кафе, о кино, о, о, о членах семьи, когда мы легко можем о чем-то рассуждать. И вот об этом не стесняется нужно говорить. И вот этот, вот этот момент, не стесняясь, он прокачивается в совместной работе с наставником. Когда вы ведете совместные чаты, выступаете на специальных зум встречах где вы тренируетесь говорить, да? вы тренируетесь, и ваше мнение важно. И вот, вот этот момент... Э Убирание процесса стеснения – это момент, который нужно протренировывать. Сейчас модно говорить «прокачивать», но будем называть это «протренировывать», чтобы мы продолжали смелее и смелее говорить на эту важнейшую тему, которая реально гораздо важнее, чем многие другие. Вот она реально гораздо важнее, чем многие другие, вот если мы возьмем длинную разговор с человеком, с вашим собеседником. Тема здоровья гораздо важнее. Сегодня, благодаря вам, благодаря вашим словам, ваш собеседник может Принципиально улучшить самочувствие своей семьи. Просто принципиально. Возможно, там в семье были какие-то вопросы с тем, что не могли родиться детки, в семье были какие-то вопросы по суставам у старшего поколения, в семье были какие-то вопросы с памятью, с там, вниманием, какими-то болячками, связанными вот, вот в этом направлении, какие-то гормональные сбои. У людей есть эффекты после, после операции какие-то осложнения. И вы, благодаря ва вашему общению, вашим знаниям, которые вы можете постесняться сказать, человек не получит этого результата. Ну. Там, ругать вас, наказывать, понятно, никто не будет. Но мне сейчас хочется поделиться с вами идеей о том, что благодаря вам, благодаря этой важной информации, вы э, не расскажете не о том, как сэкономить там, я не знаю, в магазине, купить более дешевые яблоки там, или одежду, а где вы покажете, как э, реально улучшить качество жизни всей семьи. И вот эта мысль закрадывается не с первого дня. Она закрадывается постепенно. Ну и, безусловно, наша с вами задача сделать так, чтобы у ваших новичков, у ваших партнеров происходило то же самое. То есть абсолютно та же самая история, чтобы люди переставали стесняться и смелее и смелее говорили о продуктах. Плывем дальше. Это глубокая тема. То есть, например, нутрициология, БАДы, очищение организма, детокс, э все, что касается улучшения пищеварения, э ощелачивание организма, э корректировка его, возможно, гормональных каких-то процессов с помощью наших продуктов таких как там сопальмета, дикий ямс, значит, СИЭКС, цинк, то есть, когда мы помогаем человеку улучшить конкретные органы и системы благодаря нашим продуктам. И вот эта глубокая тема, она ну, не совсем поверхностная. Именно поэтому чуть сложнее э, зайти сюда сетевику, который я раньше просто показывал каталоги, да, ему привычно было «бери больше, кидай дальше», а здесь надо чуть-чуть вникать. И здесь надо не, не, не вникать в ту сторону, чтобы взять человека за шкварник там, с болячками и его от этих болячек увести. Нет. Нет у нас такой задачи. Люди пришли к своим проблемам сами и очень часто добровольно. С детства они вели такой образ жизни который к этому привел и чем сильнее болячки тем более, более эффективно человек старался чтобы эту болячку приобрести и очень часто люди об этом благодаря вам могут только узнать и ответственность за здоровье человека лежит не на вас не на э, врачах а на нем самом и эту ответственность нужно ему передавать и вот этот навык он приобретается тоже не сразу этот навык приобретается постепенно потому что когда мы приглашаем клиентов заниматься своим здоровьем люди сначала просят рекомендации чтобы попробовать чтобы покушать какие продукты вот на себе протестировать и они безусловно доверяют вам и пробуют то что вы порекомендовали они попробовали эффект есть и они спрашивают что есть еще и вот в этот момент очень важно не быть продавцом витаминов, а в этот момент э, помочь им начать разбираться в этой теме. То есть, показать им, что это глубокая тема, что это нутрициология, что в этом можно разбираться. И у нас есть целая там, система э, превращения клиентов партнера, э, который сначала там, брал по чуть-чуть, а потом стал покупать все больше и больше продукта, ну и тем самым больше и больше, э, э, скажем так, влиять на здоровье своей семьи. Тема не поверхностная, а глубокая. Человеку это желательно бы как-то донести. Не сразу, постепенно. И людям становится это интересно. В каждой женщине умер врач. Я думаю, что вы такую фразу слышали. И, соответственно, мы можем помочь нашим любимым женщинам приобрести э, дополнительные знания по нутрициологии, получить целое образование в этом направлении. Просто благодаря фирме NSP, не благодаря каким-то суперкурсам сложным, когда люди там дорого э, ищут и, и не всегда вау-специалистов, а иногда натыкаясь на специалистов, у которых были вау-продюсеры, да, натыкаюсь на, на специалистов, э, покупают дорогущие курсы и получают совсем чуть чуть знаний. Когда в NSP можно получить за абсолютно небольшой бюджет, огромную порцию знаний на курсах нутрициологии, либо просто слушая вебинары, которые проходят еженедельно. То есть это есть в доступе для всех зарегистрированных партнеров. То есть если человек регистрируется, клиент даже, он уже может посещать вебинары и развиваться в этом направлении, не платя никаких денег. Итак, плывем дальше. Начать выступать. То есть когда мы новичка развиваем в теме, нашего бизнеса очень важно, чтобы человек начал выступать на тему здоровья. Многие, ну, часто сетевики, это часть, самая частая ситуация, стесняются выступать на тему нутрициологии, на тему БАДов, потому что они привыкли рассказывать только о бизнесе. И я часто вижу таких людей, которые, ну, скажем так, в НСП приходят не факт как, не факт как надолго, с бинаров с разных, и они стараются глубоко не копать, да, и стараются, что вот, вот допустим, там, тема здоровья, там, это для, там, не знаю, врачей. Или для кого-то там еще. Но важнейший момент – это научиться простому человеку выступать и делиться своими результатами, и делиться знаниями с людьми о эффективных продуктах НСП, о лечебной зубной пасти, о там, линейке там, личной гигиены там, не знаю, для волос, о продуктах, которые делают детокс, о коктейлях, о различных комплексах, ну, которые у нас есть. И вот об этом, когда человек начинает рассказывать, у него появляется интересная уверенность в том, что оказывается, не только деньги людям нужны. Не только, скажем так, сетево-маркетинг – это способ зарабатывания денег, а NSP – это более глубокая тема, которую можно предложить человеку. Это вообще важнейший момент, просто я считаю э, феноменально важный, когда человек начинает проникаться продуктами, и он начинает понимать, насколько эти продукты глубже, чем то, что продают конкуренты. А это сильно отличается. Когда он может чуть-чуть копнуть в составы. Да, когда немножко вникает, что такое стоимость сырья. Да. И вот когда э, вот эти вещи происходят, человек становится более эффективным NSP-шником. И, и начиная проводить занятия и выступать на тему продуктов NSP, у людей достаточно быстро растет товарооборот. Поэтому старайтесь выводить людей на сцену, э, большую или маленькую, чтобы люди делились информацией по продукту. Итак принять результат от продукта и правильно его транслировать. Но ну, вы же понимаете, что рассказать историю о том, что стало, этого недостаточно. Очень важно рассказывать о том, что было до продуктов NSP, какое было самочувствие, и как стало, и какие продукты для этого использовались. Вот это самая лучшая продажа, скажем так, да? для этого не нужно учиться закрывать сделку, потому что очень многие, скажем так, сетевики, они учатся закрывать сделку, правильно человека подводить к этой покупке, к проплате там контракта и так далее. Понимаете, сетевой маркетинг, он может делаться естественно. Для вас это по-чудному звучит, но он может делаться естественно, когда мы рассказываем человеку о продукте, просто правильно транслируя, и он сам Идет, задавая вопросы, и вы просто человеку показываете, где. И вот когда вы показываете человеку, где, как, с какими продуктами, у вас нет ощущения, что вы продаете. То есть нет ни ощущения, только результат. Понимаете, на самом деле вот такие естественные продажи гораздо приятнее, чем э, когда ну, как бы это есть специальная для, для этого проделанная работа. Э, многие вот, сетевики удивляются нашей НСПшной легкости, да, когда мы налегке можем проводить встречу, не сильно долго рассказывая о продукте, а просто человек понимает э, глубину знаний, э, позитивный настрой, желание помочь, и люди подключаются, как потребители изучают эту тему и начинают вот как бы проникаться. Да? Доверять и покупать, и все-все-все, и поехали. Да? И, и, но, но самое просто удивительное то, что НСПшнику не обязательно быть там, занудой, рассказчиком по продукту. Не обязательно. Не обязательно быть семь пядей во лбу а, в деталях, составах, комплексах. Вот меня сейчас спроси, что входит там, в состав восьмерки. Я знаю, что а, там входят седативные травы. Но ну, какие конкретно? Надо просто заново <свежить> освежить, освежить память. Да? Итак, э -э -э вот что важно. Правильное транслирование э -э информации по продуктам ⁇ это эффективное транслирование. У большинства людей есть феноменальная потребность улучшать свое здоровье. Вдумайтесь. Феноменальная потребность улучшать свое здоровье. Не настолько покупка нового мобильного телефона, последней модели, покупка машины, покупка одежды, даже покупка путевки на отдых, не настолько она глубокая, как потребность в собственном здоровье. И вот об этом нужно просто правильно поговорить. И когда вы правильно разговариваете с человеком, вы его открываете к информации. Поэтому тут важный момент, ну так, учиться максимально деликатному, дружескому, какому-то позитивному общению с людьми, которых вы за собой ведете. Вот здесь важный момент – это вот тренироваться, собирать истории. да, вы, вы со своей спонсорской линии обсудите, как правильно транслировать. Ну, вот те люди, которых вы пригласили, ваши э, лидеры, ваши директора, ваша спонсорская линия на мероприятиях вас научат, как правильно э, рассказывать информацию о продуктах, как правильно этим делиться. Вы услышите какие-то новые истории. То есть это то, что является инструментами бизнеса. Да? Вот. Значит, э, людям как таковые, вот именно как таковые бады, это не нужны. Людям нужен результат. По здоровью. Люди не хотят покупить, купить витамин С. А если э, хотят, то, как правило, э, они хотят его купить для чего-то. То есть, надо просто спросить, для чего. И э, помочь человеку купить, возможно, не только витамин С, а, возможно, вообще что-то другое. Потому что бывает так, что человек э, хочет получить результат, а не знает, каким путем. Да? Итак, сейчас э, просто огромный пласт людей... Там, копнули в йогу, эзотерику, вегетарианство, различные системы гимнастики, там, обливание холодной водой, кто-то уринотерапии, различные методики самовнушения, самопознания и так далее. Огромное количество людей просто туда нырнуло, но их надолго там не хватает. А я попробую вам пояснить почему. Методики эффективнее, когда они в комбинации. То есть недостаточно приехать на море отдыхать. Было бы здорово, если бы это море было теплое. Ну попробуйте там, приехать там, я не знаю, там, в Сочи <laughs> в январе и посмотрите, сколько людей купается на пляже. То есть все-таки важен момент теплоты моря. Вот очень, очень важно то, что многие методики, которые люди используют, им как раз бадов не хватает. То есть люди бы, например, классно бы легко перешли на другой режим питания, но если бы они прошли детокс на СП, когда есть очищение от, там, скажем так, паразитов и грибов, да? когда есть, вот, допустим, антикандидная, антимикозная да, программа, у человека меняется грибковый фон, да, уходят грибки с организма, ну, скажем так. Уменьшается их фон, у человека уходит тяги к сладкому, к алкоголю, к сыру, к булочкам, и он просто вот ему гораздо легче перейти на здоровое питание, потому что его грибы этого не просят. А очень часто люди думают, что достаточно все только в мозгах. Это все как бы понятно, что все в мозгах, но в методике очень часто обламываются на полпути, когда человек недополучает качественной подпитки. А вот качественная подпитка – это помощники. Да? Смотрите, кто-то называет это костылями. Хорошо, я перефразирую. Да? Если мы возьмем не житие-бытие, допустим, там в Таиланде, да? а если мы возьмем житие-бытие на севере, допустим, России. Да? Выйдите-ка вы зимой без костылей, то без, без обуви, босиком. Я таких людей знаю немного. Все абсолютно ходят в обуви редчайший случай когда люди ходят без обуви да это там какой-то как-то пробежался вот, добежал понимаете то есть здесь ну, нормальные люди защищают себя какими-то эффективными методиками и вот в комбинации работа над собой над своим мышлением великолепно дополняется программами очищения организма бадами когда мы не ставим это в конкуренцию это не альтернатива лекарствам, это не альтернатива работе над собой. Это просто шикарная поддержка для простых людей, которые вели обычный образ жизни. Люди хотят с обычного образа жизни сразу куда-то прыгнуть. И очень часто они недопрыгивают. Понимаете? То есть они прыгают и бросают заниматься йогой. Им тяжело перейти на это питание. Им Их просто не хватает нервной системы. Потому что, ну, скажем так, грибы более эффективно ее управляют. И, и говорят, слушай, ты тормози со своими этими зелеными овощами. Тормози вообще, дай мне булочку. Вот. И, и, и успокойся. И человек съел булочку и успокоился. Потому что... Он не сам хотел эту булочку. И вот здесь надо э, понять, что мы имеем классное предложение для развивающихся людей. Для людей, которые э, идут в сторону саморазвития, в сторону улучшения самочувствия, в сторону улучшения отношений, в сторону продления своей жизни, в сторону того, чтобы, ну, скажем так, естественный отбор был в их пользу. И э, люди начинают делать все для того, чтобы улучшать свои, э, свою жизнь. И вот вы можете быть классным дополнением, но для этого нужно э, научиться общаться с людьми. Потому что огромная проблема наша в том, что люди не умеют общаться с людьми. Люди начинают спорить, конкурировать, доказывать, что моя мама лучше, чем твоя мама. Э, солнце вот это лучше, чем луна вот это. Это все об одном и том же: о любви, о поддержке, о здоровье, о развитии. Давай посмотрим на то, как это может дополнить. Чем это хуже, лучше. То есть я там слышал недавно, когда сравнивали НСП-шный хлорофил с другим продуктом, и рассказывали, что тот продукт гораздо эффективнее в тех-то, тех-то, тех-то, тех-то, тех-то показателях. Я говорю, ну вот, допустим, в этих показателях он гораздо эффективнее, и это показывают приборы. Замечательно. А вот этот показатель может показать прибор? Не может. А вот этот момент важен? Важен. Пойми правильно, не может один продукт закрыть все вопросы. И поэтому а, есть зелень, которую люди едят, а, там, листья салата – петрушка, укроп – это все люди едят, и те, кто больше этого едят, они более долгожители. И здесь важный момент в том, что не надо отметать там, не знаю, какую-то щелочную или серебряную воду, медитации на свече, значит, правильное какое-то дыхание особенное с правильным приемом пищи и БАДов, если вы живете в большом городе. И вот это нужно аккуратно научиться встраивать в ваших умных клиентов. Умный клиент гораздо дороже, чем клиент, которому просто продали, он одноразовый. Мы одноразовых клиентов видели много раз. Это люди, у которых им выписали рецепт на какие-то продукты, они пришли, купили месяц, попили витамины и пропали. У этих людей здоровье появится, вот на месяц было улучшение, потом потихонечку они в своем жизни вернутся на круги своя. Ну Чудес же не бывает, то есть не бывает так, что вы там попили витаминчик С месяц, там, да, или лицетинчик, и все, жизнь изменилась. Скорее всего, какие-то продукты лучше регулярно потреблять, чтобы самочувствие в целом поднялось на нужный вам или клиенту уровень. Это важно, да? Итак, человек имеет дефициты в знаниях и им нужен проводник. Проводник в том, как э, улучшить свою жизнь в области здоровья. И вот на это и э, есть ваши знания. И нужен проводник, который их услышит. И вот это наша работа с вами такая, э, партнеров НСПИ, э, консультантов, специалистов, которые могут правильно взять человека и подключить к нужному источнику информации. Вот, плывем дальше. Если вам это помогло похудеть, если вам это помогло там, решить вопросы с кожей, с аллергией, со зрением, с паразитами в организме, там, с ЖКТ, то почему мы об этом молчим? Почему человек умудряется об этом молчать? Потому что он стесняется. По сути, пользоваться продуктами NSP можно, заведя себе всего лишь 5-10 клиентов, в зависимости от региона. Если клиенты в более обеспеченном регионе или категории людей, которые чуть больше зарабатывают, то достаточно 5 клиентов, и вы можете пользоваться продуктом за счет компании, когда компания вам платит кэшбэк от покупки ваших клиентов. То есть вы берете себе продукт, используя с этого вообще ничего. То есть смысл в том, что мы когда не молчим об этом продукте, мы э, его получаем э, ну, условно бесплатно да, за покупки ваших э, знакомых. Да. И получается, что мы платим за продукт. Но когда мы платим за продукт, вот, покупая себе баночки NSP, мы по сути платим за право об этом продукте молчать. То есть мы не платим за баночки, мы платим за право об этом продукте молчать. Разговаривайте со своими клиентами в эту пользу. В том, чтобы клиенты об этом понимали, что каждый клиент нам дорог, что мы ценим каждого, кто... Просто улучшает свою жизнь, потому что нам нужны эти яркие истории по улучшению самочувствия. Нам они нужны в чатах, мы от них в том числе заряжаемся. Это не только баллы, галочки секунды там, и так далее, и так далее, это в том числе и энергия, когда благодаря клиенту, который просто захотел пользоваться продуктом, не э, доставая деньги из кошелька, а используя, скажем так, возможности компании. Он приводит клиента, который принципиально меняет свою жизнь благодаря этим продуктам. То есть вот этот момент, он как бы очень-очень важен. Да? Вот. Итак, у меня... И у всех директоров НСП есть э, некая своя модель приобщения людей к продукту к этим знаниям. И поэтому лучше всего, когда вы, как э, лидер, как начинающий лидер, как двигающийся лидер там, или какой-то еще э, будете использовать систему знаний своих наставников. Я сейчас поясню, почему. У меня было достаточно много консультаций с параллельными ветками. Были люди, у которых я консультировался, когда начинал свой путь. И есть люди, которых я консультировал. Когда консультаций стало слишком много, я начал консультировать людей платно. И проведя ряд консультаций, я вел аналитику за изменениями в, в товарооборотах, в структурах людей, которые прошли мою консультацию. И я скажу так, что в целом... Люди выросли, в целом люди приобрели знания. Но вместе с тем, что это было не настолько обязательно, потому что если бы эти люди правильно выстроили свои взаимоотношения со спонсорской линией, то они бы к знаниям, которые есть у спонсорской линии, имели бы не только доступ, но и поддержку. Потому что когда человек, э, лидер, имеет какую-то методику, он рад ее поддерживать, он ее видит по-своему. Поэтому старайтесь взаимодействовать со своей спонсорской линией именно для того, чтобы иметь энергию поддержки от своих наставников. Потому что люди зарабатывают деньги, они рассматривают вашу структуру в длинную дистанцию, в длинную на годы. И поэтому использовать платные консультации платных специалистов не всегда во благо, потому что они могут дать методики, которые работают в короткую. Они дают временный товарооборот, но могут не дать длительного эффекта. Поэтому лучше всего перед какой-то методикой а, согласовывать эти вещи со своим наставником. Итак, плывем дальше. Да? Если мы правильно выстраиваем свои вза взаимоотношения с, со своими людьми, то... Они видят э, некую вашу эффективность и то, благодаря чему к вам приходят люди. И они могут делать то же самое. И очень часто люди хотят делать что-то другое. Ну, например, э, к вам приходят люди, которые говорят, «Я хочу только через социальные сети развиваться». Я вот хочу э, развиваться только через э, YouTube, я хочу развиваться только э, через э, там, рекламу. И вы знаете, я видел множество историй, когда это ничем хорошим не заканчивается. Я видел множество историй, когда наш новичок приходит к нам в структуру, палит деньги, время, энергию, э, проходит год, иногда два, имеем мы в товарооборотах ноль и уставшего дистрибьютора уставшего от НСП. То есть он ничего не сделал из того, что я рекомендовал как наставник. Он сделал все по-своему. У него есть своя собственная методика, которая у него разработана. Туда вложены деньги, туда вложено там время, энергия. И человек там, собственно говоря, все это прекрасно закопал. И, к сожалению, от неэффективных действий мы не всегда можем защитить своих людей. Но именно правильная поддержка спонсорской линии и я намекаю вам на то, что к вам должна быть правильная поддержка. То есть вы как наставник, если поддерживаете своих людей, то они могут уберечься от ненужных расходов, не тратить деньги в холостую на какую-то неэффективную рекламу, на какие-то, ну скажем так, неэффективные в НСП методики, когда человек правильно использует свои ресурсы для развития большого бизнеса в НСП. И вот для этого нужно научиться быть максимально эффективным как наставник. Для этого нужно изучить определенные навыки, лидерские навыки, навыки ведения своих людей, навыки работы на мероприятиях, различные правила взаимодействия в зале, работы с параллельными ветками, какие-то этические нормы. Да? То есть эти вещи как лидеру вам со временем придется изучить. Пока Начинайте с того, что проникайтесь глубоко продуктом. И э, сделайте так, чтобы ваша структура максимально глубоко погрузилась и пропиталась этим продуктом. Как знаете, вот есть пирожные с, с таким приятным э, соком, да, такие, вот, как, э, как пропитка такая, да, вот. Пропитайтесь э, чем-то таким, чтобы люди были уверены в том, что продукт – это просто вау, что это классно. Вот, я специально говорю без э, суперфанатизма, потому что… Знаете, самые бадовые бады в мире, да, самые кальцевые кальций. вот, нет самых компаний компанистых компаний, вы понимаете, это все не очень красиво звучит, когда мы рассказываем это новичку, что вот у нас самая лучшая продукция, она единственная продукция, которая вот так-то, так-то делается. Вы знаете, людям важно не это, людям важно то, чтобы они получили результат за свои деньги, и, к сожалению, кто-то другой бывает так, что доносит лучше нас. Обидно, грустно, печально, но как бы вы проходите дальше, и это помогает вам развиваться. Но работая с БАДами, нужно научиться все-таки посещать специальные мероприятия, которые организованы вашей структурой, и продолжать развиваться как наставник. Да, обязательно продолжайте развиваться как наставник. И делитесь со своими людьми, методиками, которыми с вами поделился ваш спонсор. Итак, я благодарю вас за внимание. Я надеюсь, что то, что я сегодня дал, даст вам дополнительный толчок или дополнительные выводы, которые сделают делают, делают вашу структуру глубже, глубже и глубже. Вот. Благодарю за то, что были со мной. Смотрите мои следующие видео на моем канале. С вами был Зайцев Алексей. Пока-пока.